все подписчики здравствуйте сейчас хотел показать вам одну разработку старую Ей уже 30 лет до сих пор она живая это так называемый электрошокер импульсно-накопительного типа сейчас покажу как он действует он заряжается от сети от розетки через два штырька которые выкручиваются через свое зарядное устройство которая встроена в этот самый корец. Выкручиваются эти два штырька, и устройство готово к работе. Это импульсно-накопительный электрошокер. И чем он э, примечательен, тем, что вся схема залита эпоксидным компаундом. То есть она герметична и, и не может напитывать влагу, поэтому до сих пор живой. Это вещь. Используется как средство самозащиты или самообороны. Сейчас покажу, как она работает при включении. Включается, пошло накопление, и корпус защищен, защищен от выхватывания. Вот я разряжаю имитацию. Видите, что он под напряжением, и тут же снова идет пополнение заряда. Показываю имитацию разряда на живом организме. Это картофель. Вот я разряжаю на него. Видите, тут же заряжается через накопительный электрод. И э, разряд в, в воде. Вода имеет сопротивление тоже но Видите, идет. И тут же накопление идет. Выключается устройство. Затем идет разряд накопительного конденсатора. Чем характерен этот прибор? Тем, что у нас были использованы все детали отечественного производства. И аккумуляторная батарея, которая сейчас уже не выпускается, Собрано на семи элементах D026D. Выпускались они у нас здесь в России на нескольких заводах. Сейчас уже не выпускаются эти элементы. Вот я раскручиваю и вытаскиваю само зарядное устройство. Вот оно из себя представляет вот такую компактную штуку из диода, гасящих резисторов, тумблер отечественный. И батарея, которая помещена в кожух. То есть эти элементы набираются из D026. Вот дата изготовления. Посмотрите, элемента. Это февраль 1993 -го года. До сих пор еще живые эти элементы. И можно заказать, конечно, они выпускаются в других странах этого, этого размера. Можно заменить на какую-либо другую. Но она до сих пор жива. Это никель-кадмиевые элементы, аккумуляторы, которые живут по, по очень долго. Срок вот 30 лет. Вот такая вот штука интересная. Выпускалась мелкими сериями в то время. И до сих пор экземпляры есть живые. Спасибо всем за внимание, всего вам доброго!